Маткульт-привет всем, а заодно физкульт-привет. Потому что давно хотел рассказать про свой собственный комплекс зарядки, который у меня уже лет 25 особо не меняется. Может быть, кому-то он тоже поможет. Ну, а кто-то, может быть, возьмет часть этих упражнений и прибавит какие-то свои. Первое упражнение такое. Вот так вот нет раз. То есть, вначале надо раскачивать голову, расшевеливать голову, потому что содержимое головы, оно иначе там, ну, короче, ржаветь начинает. Надо его это поболтать. Потом вот так, раз, два, три, четыре, и то же самое, значит, вниз, нижние полукруги. Кто-то говорит, что вредно шеи полностью но я не разделяю этой точки зрения крутили полностью следующий объект грудная крутилка так называемая дальше вот так но это все довольно стандартные для всех кто делает зарядку упражнения В этом прикиде я бежал полумарафон в это воскресенье. Ну, для себя неплохо пробежал за час 51, хотя, конечно же, с точки зрения профессионала это фигня а полная. Профессионалы там за час 20, час 15 могут бегать. Даже мои друзья, которые раньше бегали хуже меня, тренировались ну, через час 30 пробегать полумарафон. Вот. Ну, я не собираюсь пока все бросать и, и учиться быстро бегать в полумарафон или марафон то что я фанатею от пеших выходов на весь день все-таки в основном я это люблю. вот, крутилки всякие для всех предметов тела, да? вот, оконечность рук плечи как бы попробовать себя на предмет пружины ты? можешь ли ты закрутиться вот постепенно более низким значит дела это еще такое Замерз сразу. Еще. Раз, раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, семь, четыре. Растяжечки. Вот в этом направлении идут. А потом вот в этом направлении. Вот. Потом раз, два, три, две. Опять пружинит, пружинит. Тело должно пружинить. Хорошо. Закручиваться туда-сюда. Вот так вот. Так, чуть-чуть вот такие крутили. Крутиная, поясная. Такая Так а того вот. так. самого. О, ноги еще чувствуют, что 4 дня назад был морок было Еще пока нет. Но уже гораздо лучше, чем вчера или позавчера, когда я такое упражнение сделать просто не мог. Вот. Ножка это самое. Теперь опять крутилка ножная. должно крутиться как на шарнирах вот. последнее из таких до турничных и до это вот такое вот. ну и вообще до силовых как это упражнение не силового блока все потом будет силовой блок Все на улице круче зарядка делать, чем дома. А зимой на улице не получается делать. Ну и вот терпение, скоро начнется силовой блок. Там будет на что посмотреть. Раньше я делал пистолеты. Что-то у меня стряслось в какой-то момент. Какая-то там была травма. Ну не знаю, то ли травма, то ли что -то в этом духе. Ну, вот. И пистолет теперь я умею делать пистолет только держать за что то вот, например вот так ну вот собственно хваленый выход силы в исполнении профессора математики. ну вот все-таки да все-таки да. такой досторонний я всем мечтаю научиться делать выход силы вот ну двусторонний одновременный и летом почти удалось, но вот все уже пока не наработал. Ну и, конечно, сразу же. О, я же еще забыл. Вот. вот такой, вот такой, ну и последнее, широкое подтягивание, так называемое. Все, маткульт-привет и физкульт-привет одновременно. Делайте зарядку.